Зира и сегодня мы гайд. Снимаем гайд на то, как включить iPhone. Ну короче, если так смотреть, нахуй, то он нихуя, блядь, выключен, съевший нахуй. Теперь фишку, короче, его просто надо потрясти. Да-да! Если ты посмотрел это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал.